Привет всем, с вами снова я, Алена, и сегодня я решила сделать такое видео, как бы это не видео, но сообщение для вас. Вот, э, я буду делать встречу с подписчиками, как это еще называют фан-встречу. Я уже многим моим подписчикам сообщала, то, что эта встреча будет происходить, вот, ну... Итак, сейчас я вам скажу самую главную информацию. Вот так. Это будет завтра встреча. Это будет воскресенье, 18 октября. 15 года, кто не знает. Короче, начало встречи будет в 12 часов. Да. И кто пойдет, пишите мне в личных сообщениях, либо в группе в Одноклассниках. Я надеюсь, что вы знаете мою группу, вот, либо в Одноклассниках на мою странице, либо ВКонтакте. Пишите мне, что вы придете там, ну, например, так, если, если что, если вы меня, конечно, не узнаете. Так, в какую куртку я буду одета? Я буду одета, короче, по погоде. Нет, я буду одета не в этом, нет. Не думайте. Хотя... Короче, какая будет погода? É, ну, наверное, я буду одета в розовую куртку. А может быть, и не в розовую. Короче, фиг знает. Но буду я стоять где-то возле... Возле статуи Ленина. Встреча же будет происходить на площади Ленина. Да. В Волжском... Не знает в Волжском, на улице Ленина. Да, вот так. 18 октября 2015 года в 12 часов. Все для чего она будет происходить? Ну вы можете мне на этой встрече задать, какие у вас есть вопросы там. Короче, где-то, наверное, проходить она будет 2-3 часа. Но я не знаю, у меня везде день будет. Блин, мне надо делать уроки. Я постараюсь сделать их сегодня. Какой постараюсь? Я их вообще не буду делать. Шучу. Мне их надо сделать. Ну, это уже не про эту тему. Пока-пока. Пока. Бай-бай. -пока, пока. А как мне камеру выключить?